Не надо там, го горячим газом плавить металл. Найдем мы способ. Поэтому, ну, в смысле, что его искать? он <со> уже найдем. Мы пригласим специалистов и все сделаем. Нужно просто бабки отнять у Путина, отнять те... Господи. Право на жизнь, на развитие, ну, на свободу, да. отнять и все, и дать возможность всем все сделать. И само ну, да. кто... Быстрый, и использовать богатство, использовать э, всю мощь оставшуюся, пока еще все равно она осталась России, не в пользу Путина и его семейства, а в пользу народов России. Вот что нам сейчас нужно. Поэтому, конечно, мы не будем там плакать, особенно по мартеновским печам, мы будем новое делать. Это, это я к слову просто, а то что-то песню успела. Просто ты вот сказал это, а у меня с отцом такой разговор как раз был, ну вот вы, говорит, возьмете власть, что сколько лет понадобится, я говорю, полгода, не больше, мы просто разрешим всем все делать, развивать страну, прибегут специалисты, приведут инвестиции, за полгода, говорю, мы все восстановим, что разрушил этот гандон. Вы не отнимете у них денег, деньги-то мы у них не отнимем, да, они их все уже потратили на роскошь, на то, на все. они не такие богатые, как кажутся, но мы у них отнимем те ресурсы, которые пока еще остались, и этих ресурсов достаточно для того, чтобы восстановить страну, их отнимем обязательно. И активы, которые они оформили на свои офшорные компании, мы пошлем нахер эти офшорные компании. И долги, которые они создали перед своими официальными компаниями, мы тоже, скажем, пошли нахер со своими долгами. Да. Так что вот тут пишут, металл в России давно плавит в индукционных печах. Не только все эти конвертерные, там, индукционные способы, все это по всему миру. Нам не нужно велосипед изобретать, нам не нужно ничего нового изобретать, понимаете? У нас есть финансовые составляющие. Есть желание самые передовые методы и технологии запустить на территории России. Все, больше ничего не нужно. Нужны деньги для и желаний. Все. Им это очень хорошо. Представляете, то, что сейчас... Путин да, зачистил. Да, мы все начинаем с нуля. У нас есть возможность строить дороги, железные дороги. Представляете, сколько работы? Огромное количество работы, огромное количество э, возможностей внедрять новые технологии, роботов и так далее. То есть, замечательно. Даже у нас преимущество. Потому что сейчас вот многих тянет назад это созданное. Нас ничего не держит. Нам не надо рушить, чтобы построить новое. Мы сразу будем новые, самые современные только. Да. Илона э, в Россию, да. Ну, а в, в, а в чем свои, он, Вообще не проблема. Он и приезжал в Россию. Он же приезжал в свое время к Путину. И хотел с Роскосмосом все это заделать. А что думаешь, у нас нет своих Илонов Масков, что ли? У нас море их, они уезжают, потому что не найдут да. применение себе. Нет, ну имеется в виду, что и имеется в виду именно не конкретный Илон Маск, хотя мы не против, пусть он приедет и работает с нами mm -hmm. с удовольствием. А именно люди, которые являются новаторами, инженеры приличные и гениальные инженеры, и как раз их очень много родится. Так, а по делу о хищении задержан директор Московского центра патриотического воспитания. Вот я не знаю, что там он похитил, но я знаю только одно. Если заговорили о патриотизме, значит, либо вас Держи. уже обворовывают, да, либо хотят обокрасть. Вот если с вами разговаривают о патриотизме, давайте поговорим о патриотизме, давайте, значит, держите карманы. То есть вас уже обворовывают или сейчас уже будут обворовывать. Поэтому это вот особенность патриотизма такого российского. Да? Фонд борьбы с коррупцией потребовал от имущества вернуть во владение государству историческую дату э, дачу, переданную в собственность Виктору Золоту. Вот еще один патриот с крысиной Харий э, Виктор Золотов. Да, тоже патриот, ну и как патриот взял... Э, приватизировал дачу, которая является историческим памятником. Молодец. Российского депутата оштрафовали на 5 тысяч. Знаешь, за что оштрафовать могут в Кургане депутата а? на 5 тысяч? За избиение женщины. Ну, поколотил женщину по пьяни. Был пьяный. Соседка что-то на нее ругаться стал, что он курит там неположенном месте. Он ей навалял Пять тысяч. Вот представляешь, сколько, если взять зарплату депутата, сколько в месяц перебьём, соседок может. пиздить. А? Mm -hmm. вот. И по пять тысяч. Mm -hmm. Да, по пять тысяч. Mm -hmm. Мальцев, ну вы хоть посольство в Париже пикетируете. Начнем. Как помните, говорил Киса Воробьянинов, я не из Парижа. Во-первых, я не в Париже. А во-вторых, вы мне скажите, а зачем посольство в Париже пикетировать, а? Ну, какой смысл пикетировать посольство в Париже? Чтоб кто-то там что-то видел, что кто-то пикетирует что-то в Париже. Я как его... в анекдоте. Ты что здесь делаешь? Часы ищу. А где потерял? Там. А что здесь ищешь? А здесь светлее. Здесь... Ну да. Вот пикетировать там, а в России беспредел, а мы будем тут пикетировать. Да.